Всем привет! Вы смотрите канал Настольный теннис для всех, и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как правильно выполнять подачу без вращения, либо плоскую подачу. На канале я уже публиковал видео, как выполнить плоскую подачу, но с учетом тех комментариев, которые вы мне оставили, и с учетом приобретенного опыта в процессе обучения людей, я хотел бы более детально и более качественно разобрать, как же все-таки выполнить данную подачу. Разберем стойку детально при выполнении этой подачи. Вы располагаетесь к столу боком, левым плечом мы исходим из правосторонней стойки. Левая нога вынесена вперед, пятки оторваны от пола. Правая нога располагается чуть позади и в принципе ноги находятся на ширине плеч, они согнуты и должны пружинить, чтобы в дальнейшем вы заняли удобную позицию для атаки или продолжения розыгрыша. Рука игровая согнута в локте, она готовится для выполнения движения. Спина немножко наклонена вперед для более удобного выполнения элемента. Далее вы немного разворачиваете голову при подаче, чтобы посмотреть, в какую зону вы будете выполнять то или иное движение. И... А по подбросу, да, ну, по правилам так положено, чтобы мяч располагался на открытой ладони, выше стола и не над ним. Вот каким образом все это выглядит в динамике. Обратите внимание, что рука, в которой находится ракетка, действует плавно, проводит мяч, то есть не резко для того, чтобы избежать сцепления и тем самым не придав мячу вращения вот, с разных ракурсов. Посмотрите, как выполнять подачу без вращения, пустую подачу, либо плоскую подачу. Все ее называют по-разному, но смысл в принципе один и тот же. Тренируйте эту подачу в разные части стола, разную по длине, и вы сможете эффективно ее использовать на турнирах и игре на счет. Если у вас остались вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся. Всем пока!